Всем привет! Пришел мой новый слингшот Русская турбина Это новое поколение Экипировки для жима лежа Идет бешеная прибавка В жиме лежа Вот так она выглядит Оставайтесь на канале Будем жать и 200 И 300, и за 300 Две петли Русская турбина Экстрим Две петли выглядит вот так Можно работать в одной петле Можно в двух в зависимости от того, какая нужна жесткость. Материал очень жесткий. Одевается просто вот так. вот, Все, готов жать. По сравнению с жимовой майкой, это просто кайф. Вот так вот одевается на одну петлю. И не важно, какие руки. Большие, небольшие. Все очень просто одевается и снимается. Кто жал в майке, тот это оценит. Вообще, это просто пушка. Бешеная припалка.